Уважаемые коллеги читатели, добрый день! Сегодня хочу вам показать лапароскопическое оперативное вмешательство, которое я выполнил молодой пациентке по поводу бесплодия. Основным у нее фактором был трубно-перитениальный фактор. А, так сказать, был выраженный спаечный процесс между маточными трубами, большим сальником и а, стенками а, малого таза. Поэтому на первом этапе я рассек все эти спайки и сделал с сальпинга авариолизис. А, правая труба была освобождена полностью. Вот, а слева мы видим запаянный фимбриальный конец маточной трубы. А, фимбрии были между собой соединены в плотный рубец и был довольно приличный гидросальпикс. А, я рассек крестом в область фимбриальных конца трубы. Слева вы видите, сказать, появилась слизистая, она довольно большая. По внешнему виду это слизистая сохранная вот и теперь на следующем этапе провожу фиксацию как раз фембриального отдела ручным швом это нить полисорб 5 нулей вот нитью фиксирую ее выворачивая слизистую к маточной Трубе. То есть тем самым мы сделаем такой хороший фембриальный конец, который позволит нам так сказать, в дальнейшем, чтобы не было рецидива в этой зоне, так сказать, эти лепесточки не могли у нас спаяться заново. Для этого я несколькими ручными швами, то есть первый шов как раз попадает у нас в край фембриального конца трубы вы видите второй шов непосредственно сама стеночка трубы и вот таким образом мы фиксируем а, эти стенки между собой вот и смыкая их то есть у нас происходит выворачивание слизистой в виде такого определенного кратера вот в центре этого кратера как раз отверстие в маточную трубу в конце оперативного вмешательства увидите как прекрасно как раз это все будет выглядеть вот таким образом ручным швом аккуратно с интеркорпоральным завязыванием узлов еще раз говорю 50 так сказать полисорб это синтетика рассасывающая нитка проводится сшивание фемериального конца трубы непосредственно с самой маточной трубой мне понадобилось примерно 7 швов здесь для выполнения этого этапа оперативного вмешательства мы двигаемся дальше сшиваем стеночки между собой вот и вы видите как постепенно постепенно слизистые начинает выворачиваться тем самым формирую так называемую сальпингенеустамию. То есть это новое как раз отверстие в трубе, которые мы формируем с вами вот сейчас ручным швом. Посмотрите, как это все происходит. Понятно, что здесь надо владеть очень хорошо хирургическим швом, чтобы выполнять эти этапы оперативного вмешательства. И очень нежно, аккуратно. Работать с тканями, с маточной трубой, не захватывая излишне ее а, в зажимы, чтобы не разминать, вот, чтобы не наносить дополнительную травму. Мы продолжаем шить дальше. Осталось буквально пару швов. Вот мы видим, что по кругу обшиваю я это отверстие и накладываю такую вот дубликатуру тканей которая позволит не смыкаться отверстию в дальнейшем выполнять свою функцию. И вот после фиксации последнего шва я покажу вам уже непосредственно оперативного вмешательства окончательный вид. Мы закончили формирование шва. Вот смотрите, как это выглядит. Теперь терминальный отдел маточной трубы. Вот смотрите, видите, отверстие в нем. Полностью вокруг слизистая оболочка, она у нас хорошая. Это правая маточная труба, тоже с фимбриями, мы сделали фимбрию. А, лизис, а здесь не пришлось делать сальпингенеостомию, как с левой стороны. Вот смотрите, насколько вот это вот хорошо у нас выглядит. То есть все, она готовая полностью, труба и слева. Контроль ввели а, контраста все проходимо. Вот. И теперь на последнем этапе нужно вводить противоспаечный гель, который мы сейчас и введем. Вводим противоспаечный гель, интеркод, который покроет трубу маточную со всех сторон. Частично он попадает в двугласовое пространство. Обязательно и на правую трубу маточную. Он рассасывается за 7 дней, и за это время. Покрывает все дефекты брюшины, которые травмированы у нас были. И за 7 дней эти дефекты покрываются собственным изотелием. И спаечки у нас в этой зоне не образуются. Благодарю вас за внимание. Искренне ваш профессор Пучков. Оперативное вмешательство закончено.